Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели моего канала! С вами Марина Скади, я астролог, консультирую и обучаю. Сегодня хочу рассказать вам о транзите Юпитера по знаку Тельца, который начнется 16 мая 2023 года. Мощное, дарующее стремление, оптимизм и удачу планета Юпитер переходит в знак материи и ресурсов, в Телец. Вопросы денег, работы... Создание фундамента в этот период выйдут на первый план. Транзит будет продолжаться до 26 мая 2024 года и в это время качество жизни улучшится, поскольку постепенно начнут работать предприятия, малый и средний бизнес, а в сфере экономики и финансов во время транзита Юпитера по Тельцу наступает период некоторой стабилизации. Планета учит планировать собственные доходы и расходы, помогает трудолюбивым и ответственным людям спокойно и уверенно двигаться к поставленным целям. Это время рационального использования финансов и организации денежных отношений. ближайшие 12 месяцев благоприятны для открытия бизнеса в сфере сельского хозяйства, строительства и других направлений, которые подразумевают производство качественных Добротных изделий. Планета большого счастья в астрологии. Юпитер характеризует праздник, экспансию, удачу и везение, а также социальный статус, традиции, систему высшего образования, зарубежье, власть. Перемены на внешнем плане будут очень ощутимы после транзита Юпитера по Овну, огненному и воинственному знаку Зодиака. Интенсивность боевых действий будет снижаться, так как на первый план выступают совершенно другие приоритеты. Начинается период получения прибыли, создания материального фундамента, обретения стабильности и решения имущественных вопросов. Происходящее во время движения Юпитера по Тельцу будет иметь долгосрочные перспективы. Этот транзит поможет заложить основу будущего благосостояния. Идеи и планы начнут оформляться, воплощаться в реальность и приносить плоды. С 16 мая начинается подходящее время для крупных вложений и приобретений, строительства, решения финансовых проблем. Постепенно возобновится работа предприятий после длительного простоя, появится возможность зарабатывать.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 Можно ожидать серьезных изменений в политической сфере. Переломный год, так как раньше уже никогда не будет. Завершается определенный цикл в развитии нашего государства. И мы обретаем определенный статус. Многие управленцы навсегда исчезнут из политики, а существующие системы и структуры будут претерпевать коренные преобразования в период транзита Юпитера по Тельцу.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 Юпитер – это газовый гигант, один из самых ярких объектов на нашем небе и самая большая планета в Солнечной системе, имеет множество спутников. Когда наши предки называли Юпитер в честь царя всех богов, они даже не подозревали о размерах этой планеты и о том, насколько Юпитеру действительно подходит это название. Цикл Юпитера – 12 лет. Планета влияет на социальную реализацию, и процессы с этим связаны. Предыдущий транзит планеты по Тельцу был в период с 5 июня 2011 года до 12 июня 2012 года. В целом это было спокойное время, без войн и серьезных кризисов. Многим этот транзит принес удачу и процветание. Телец один из самых спокойных и гармоничных знаков зодиака, а Юпитер в этом знаке можно представить как рог изобилия. Поэтому ожидаем урожайный период, сытый, с множеством возможностей заработать и решить имущественные проблемы. Большинство людей в период транзита Юпитера по Тельцу смогут умело распорядиться материальными средствами, правильно их применить и приумножить то, что имеется. Фиксируйте все, что происходит сейчас и во второй половине 2023 года. Все, что начато в этот период, получит свое активное развитие в 2024 году. В Тельце находится Уран. Объединяя свои энергии с Юпитером в этом же знаке Зодиака, планеты формируют определенные условия, в которых каждый думающий человек сможет найти для себя прибыльную сферу деятельности и новые источники заработка. Уранические энергии связаны с новыми современными технологиями, социальными сетями, интернет-ресурсами. Значимость этого увеличивается с приходом Юпитера в знак Тельца. Достаточно легко удается избавиться от балласта, проектов, которые уже стали энергетически опустошенными, ненужными. Но взамен обязательно появится несколько новых вариантов. Однако идеи, которые появляются, могут опережать события и ваши возможности. Связь Урана и Юпитера в Тельце в ближайшие 12 месяцев может дать внезапные перевороты в финансовой сфере. Но это указатель к тому, чтобы каждый человек пересмотрел свое отношение к вопросам, связанным с материальными благами, способами использования природных ресурсов. Не приветствуется импульсивность, поспешность принятия решений, а также стремление получить выгоду любым путем. Финансовый успех зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам. Необходимо избавляться от ограничений, старых установок, объединяться в сообщество и, фор и формировать коллективы единомышленников. В нашем нестабильном современном мире требуются совершенно новые навыки и знания. И именно это способно привести к финансовой независимости. Сейчас абсолютно всем необходимо изучить основы финансовой грамотности, развить в себе умение управлять заработанными деньгами, играйте в стратегические игры, настольные или компьютерные, которые заставляют вас генерировать идеи и моделировать товарно-денежные отношения в условиях ограниченности ресурсов. Читайте научно-популярные книги об экономике и финансах, смотрите и слушайте специалистов в этой сфере, монетизируйте свои знания. В период транзита Юпитера по Тельцу ситуация в мировой денежной системе стабилизируется. Вполне возможно, будут открыты новые месторождения природных ресурсов. Влияние космических ритмов таковы, что каждый получит шанс обрести финансовый успех. Главное его рассмотреть и правильно воспользоваться им. Не забывайте, что кроме материальных есть и духовные ценности – если человек это понимает, открывается еще больше возможностей добиться прочного положения и обрести почву под ногами. Все дела, касающиеся денег, любви и брака, станут более тесными и стабильными. Подходящее время для решения имущественных вопросов, обзаведения собственным хозяйством. Благоприятный период для денежных оборотов, долгосрочных инвестиций. Именно в период перемещения Юпитера по знаку Тельца можно укрепить позиции, получить первую прибыль и почувствовать опору под ногами. В начале транзита много возможностей выйти на новый социальный уровень и увеличить свой доход. Ставьте себе самые сложные задачи. Начальный этап будет пройден с увлечением и осознанием того, что ваши усилия будут вознаграждены. Потребуется больше пространства для самовыражения и сейчас нужно искать способ закрепить за собой территорию, на которой вам предстоит осуществить новый жизненный проект. Сатурн и Юпитер в гармоничном аспекте в период транзита Юпитера по Тельцу – это социальные планеты, во взаимосвязи формируют хорошие возможности для того, чтобы найти свое место под Солнцем. Хотя, конечно, некоторые сложности будут, у каждого они свои, а как обойти их, не упустить счастливые шансы – можно узнать на личной консультации, кто хочет получить индивидуальный астрологический прогноз на любой период времени, учесть все детали, разобрать интересующую тему, изучить свою натальную карту, особенности личного гороскопа по вопросу денег, работы, самореализации, переезда за рубеж, а может быть интересует гороскоп взаимоотношений, обращайтесь, контакты для связи вы видите. В середине июля ось лунных узлов переходит из оси Телец Скорпион в знаке Овен Весы почти на полтора года. Этот период дарует возможность найти новых достойных партнеров, поменять свое окружение, привлечь внимание других людей к своей деятельности и добиться успеха в делах. Удачными будут и путешествия в дальние страны, поиск сотрудничества с иностранцами. Поскольку Телец является знаком Венеры, планеты взаимоотношений, то в сочетании с планетой везения большого счастья Юпитером значительно возрастает шанс благоприятного знакомства, которое способно привести к успешному сотрудничеству. Юпитер в Тельце оберегает от необдуманных и рискованных поступков. Люди в этот период склонны принимать взвешенные решения и избегать бессмысленных трат. С 16 мая 23 года и до конца мая 24 года счастливый период для тех, кто родился в первой декаде земных знаков Зодиака, Телец, Дева, Козерог. Не пропустите это эффективное время. Используйте по максимуму возможности этого периода. Ставьте перед собой самые высокие цели. Удача на вашей стороне. Хорошее время для получения новых знаний и навыков путешествий в другие страны, поиска защиты и покровительства, а также решение юридических вопросов, обращение в официальные инстанции для получения переоформления документов. Темы, актуальные летом 2023 года, будут развиваться и в 2024 году, принося первые плоды. Представители первой декады зодиакального месяца земных знаков попадут в поток удачи и везения на долгий период до марта 2024 года. В этот период Юпитер будет перемещаться по Тельцу, перейдет в ретроградное движение в первой декаде, тем самым позволяя земным знаком первой декады почувствовать себя счастливыми, состоятельными, уверенными в себе людьми. Март, апрель и май 2024 года будет удачным для представителей земных знаков второй и третьей декады Тельца Девы Козерога. Транзитный Юпитер образует гармоничные аспекты с Солнцем земных знаков и формирует подходящие условия для профессионального и социального роста, решения имущественных вопросов и налаживания связей с иностранцами. При этом совершенно необязательно оповещать окружающих о своих планах и текущих делах. Сейчас немного информации о границах знаков Зодиака. Значит, Солнце в астрологии является одним из важнейших показателей гороскопа. Оно символизирует личность человека, самосознание, индивидуальность. За год Солнце перемещается по всем знакам зодиака, возвращаясь в свое первоначальное положение. Таким образом, светило движется по кругу зодиака со скоростью приблизительно 1 градус в сутки. Примерно за 30 суток оно проходит один знак зодиака. Именно положение Солнца в момент рождения человека определяет, под каким знаком зодиака он родился. Многие задаются вопросом, с какого числа начинается и когда заканчивается тот или иной знак зодиака. Дать на этот вопрос однозначный ответ достаточно сложно, так как время перехода Солнца из знака в знак каждый год разное. Нужно учитывать и то, что есть високосный год, который также смещает общепринятые границы знаков зодиака. Определить принадлежность к тому или иному знаку зодиака достаточно сложно, если день рождения приходится на пограничные дни того или иного знака зодиака и если время рождения неизвестно. В этом случае нам поможет ректификация, то есть вычисление истинного времени рождения методами астрологии. Кого интересует, пожалуйста, обращайтесь. Всего 12 знаков зодиака. Солнце за год обходит по эклиптике их все. Общее у всех представителей одного знака зодиака это положение Солнца в этом знаке. Остальные элементы гороскопа Планеты, эффективные лунные точки, куспиды домов, соединения со звездами и так далее имеют разные координаты. Например, 22 ноября 2017 года по киевскому времени в 5 часов утра 4 минуты 40 секунд Солнце из Скорпиона перешло в знак Стрельца. Те дети, которые родились до 5 часов 4 минут 40 секунд в Украине – Скорпионы. А те, кто родился после пяти часов 4 минут 40 секунд, стрельцы. Но в свидетельстве о рождении они будут записаны 22 ноября. В стрельце Солнце в 2017 семнадцатом находилось до 21 декабря в 18:27:56 по киевскому времени. И рожденные после этого времени по знаку Зодиака Козероги. Общий астрологический прогноз основан на положении Солнца в знаке Зодиака с учетом влияния на него транзитных планет, но без учета всех остальных элементов личного гороскопа. Поэтому показывает то общее, которое актуально для каждого знака вне зависимости от возраста человека. Индивидуальный астрологический прогноз можно получить, обратившись к астрологу за личной консультацией. Итак, Тельцы, Девы и Козероги первой декады почти на год попадают в некий портал везения и удачи. Март, апрель и май 24-го счастливы для рожденных во второй и третьей декадах земных знаков Зодиака. Более того, после сложных двух лет затмение в Тельце 28 октября 23 -го года будет последним на оси Телец Скорпион, завершая тяжелый период трансформации для этих знаков Зодиака. Начинается время упрочнения фундамента, обретения почвы под ногами и уверенности в светлом будущем. Больше всего повезет, безусловно, тельцам, особенно первой декады зодиакального месяца, так как Юпитер перемещается именно по этому знаку зодиака и в фазе ретроградности будет в первой декаде. В их жизни произойдут события, которые многое прояснят и подвигнут к чему-то новому. Участвуйте в любых делах, где есть возможность проявить какие-то свои личные качества, даже если это придется делать впервые. Появится шанс занять более высокую ступень в социальной иерархии, получить хорошую должность, власть, авторитет. Тельцы значительно увеличат свои шансы на успех и удачное стечение обстоятельств. Вы окажетесь в выгодных для себя условиях, и ваше развитие пойдет достаточно быстро. Во многом это связано с тем, что появятся влиятельные друзья и единомышленники, необычные люди в окружении, которые сделают интересные предложения или помогут вам максимально раскрыться, реализоваться в социальной среде. В середине лета 2023 года изменятся привычные обстоятельства и планы, так как появятся более новые интересные прибыльные дела. Коллективная работа, сотрудничество с другими людьми, и связи с иностранными партнерами способствуют реализации целей. Представители знаков стихии Земли смогут преодолеть те границы, которые мешали получить желаемое. Но не забывайте, что действовать нужно в соответствии с понятием справедливости и морали. Ставьте перед собой самые высокие цели, вы их достигнете. Это период профессионального взлета, образования взаимовыгодных партнерских взаимоотношений, благополучного решения имущественных и финансовых вопросов. Вся социальная среда будет способствовать этому. Все обстоятельства будут помогать продвижению. Любые проблемы будут решаться намного легче. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проводите рекламные кампании. Все это в результате оправдается. Появляется возможность удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты, развивайте партнерские взаимоотношения с иностранцами. Вторая половина 2023 года благоприятна для открытия новых или дочерних предприятий, успешного реформирования старого производства. Оформление важных документов, в том числе касающихся зарубежья, получения виз, разрешений на занятия бизнесом и так далее. Вы сможете создать фундамент для будущих успехов в период транзита Юпитера под знаку Тельца. И Тельцы в ближайший период являются любимчиками Фортуны. Для вас открываются новые возможности в бизнесе за рубежом. Это время, когда максимально быстро будут развиваться собственные проекты. Удастся достичь признания заслуг и самоутвердиться в профессии. Помогут в реализации самых амбициозных планов, новые знания и навыки, дальние поездки и путешествия в другие страны. Упорная работа принесет хорошую прибыль, известность в профессиональной среде и востребованность. Девам и козерогам придется постараться, чтобы не упустить счастливый шанс. С одной стороны, гармоничный аспект от Юпитера расслабляет, но если вы сможете собраться и забудете про лень, то наряду с Тельцом получите в этот период максимум из рога изобилия. Наращивайте потенциал, который уже есть, и вы получите признание окружающих, а также хорошую прибыль за выполненную работу. Вся социальная среда, Будет этому помогать. Любые прогрессивные шаги достигнут своей цели. Расширится сфера вашего профессионального и делового влияния. Предпринимательские начинания будут успешными. Это благоприятный период для начала новой трудовой деятельности, презентации своих работ, также для собеседования с представителями высших кругов и высокопоставленными особами. Все переговоры будут проходить удовлетворительно, дела, касающиеся сотрудничества, заключения договоров получат положительные импульсы. Тельцам везет немножко больше, чем девам и козерогам, но тем не менее Вселенная не будет препятствовать исполнению желаний и воплощению замысла в реальность. Скорее даже предоставит равное количество счастливых шансов. Окончательный успех зависит от того, насколько выражено в действиях стремление добиться максимальных результатов. Представители знаков стихии Земли достигнут признания и получат поощрение за хорошо выполненную работу. И нужно воспользоваться этим периодом. Вторая половина 2023 года сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил, физических и душевных. Сфера воздействия сильно расширится. Новые предпринимательские мероприятия получат темп. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в 2022 году. И можно получить в это время новое назначение или новую должность. Что касается представителей знака Девы. Наиболее благоприятный период с 16 мая до 4 октября 2023 года. После 4 октября возникнут некоторые сложности, препятствия, так как черная луна, кармическая негативная точка войдет в ваш знак на 9 месяцев. И кармические темы потребуют внимания, затрат вашего времени – и других ресурсов. Но пока Юпитер строит гармоничные аспекты к вашему Солнцу с 16 мая 2023 года до 26 мая 2024 года, большинство трудностей вы преодолеете без особого труда. Козерогов ожидают серьезные перемены во многих сферах. Заканчивается определенный жизненный цикл, связанный с транзитом Плутона. Но начинается другой, более интересный и позитивный. Изучайте традиции, культуры других стран, иностранные языки. Это вам пригодится в 2023 и 2024 году. Меняйтесь с обстоятельствами, и вы сможете преодолеть кризисы и выйти из затяжных сложных ситуаций с максимальной выгодой и пользой для себя. В период транзита Юпитера по знаку Тельца планета образует гармоничный аспект с Солнцем в Козероге, что помогает раскрыть качество которые помогают выстоять в сложных условиях. Не исключено, что и произойдет продвижение вверх по карьерной лестнице, а может быть вы получите наследство или сделаете удачное вложение имеющихся ресурсов. При этом представители знаков стихии Земли не должны переоценивать свою значимость как в личных, так и в деловых взаимоотношениях. Слишком большая настойчивость и игнорирование интересов других людей – Фиксация только на своих потребностях может привести к потере ценных контактов и обнулить самые перспективные проекты. На этом я заканчиваю. Кого интересует личный гороскоп, соляр, долгосрочный астропрогноз, исследование индивидуальной кармической программы, профориентация детей и взрослых, другие вопросы –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 До новых встреч и до свидания.